Слава нашему Иисусу Христу! Друзья, хороший псалом, Иерусалим. Прекрасное место, где нет болезней, где нет скорби, где нет ничего. И там свет прекрасный, и дышать легко. Я уверен в этом, я знаю, и я вас уверяю. Стремиться туда, и быть там, это чудесно, это чудесно, там свет ясный, там все прекрасно. Когда поют о Иерусалиме, о небе, это просто я. Проходят мне воспоминания, которые забыть никогда не можно. Пусть Бог благословит нас. Но служение сегодня Бог благословляет, ведет, управляет. Я так сидел, рассуждал. И Господь дал мне эту тему. Называется Подвязайтесь войти сквозь тесные ворота. Друзья, очень важно, чтобы нам нужно подвязаться и войти в тесные врата. Чтобы нам получить и войти в город воротами и увидеть тот быть там, в этом новом Иерусалиме. Друзья, это важно. Сейчас нам на земле нужно подвязаться, нужно стремиться к тому, и пусть Бог поможет. И сначала мы прочитаем Слово Господне, где говорят такие слова. Я прочитаю это от Луки, 13 глава. И Я возьму с 22 стиха чуть ниже. «И проходил по, город, по городам и селениям,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 причем здесь Иисус, идя, и тут они спрашивают вопрос и говорит, Господь, мне кто сказал ему, Господи, неужели Мало И вот это происходит. Иисус, идя перед Своими страданиями, Он не сидел, Он знал, что Его ожидает это страдания, Он должен пострадать на Голгофе, и Он двигался в Иерусалим. Он не просто уходил, чтобы я избегу, я пройду, но, может, меня помилует. Но он и шел в Иерусалим, он знал, для чего он будет там находиться. Он знал, для чего там он будет. Он знал, я пойду и меня распнут там. Помните, когда Павел говорил, вот Бог, Дух Святой, меня побуждает идти в Иерусалим. Его уговаривал, говорит, нет, я пойду, и меня завяжут. И тогда началось терзание Павла. И тут Иисус Христос, Он идет в этот Иерусалим. Он знает, и он идя, и проповедует, и говорит, он знает, и приближается. Он знает, что приближается смерть его, он видел это все, но он должен был исполнить волю своего отца. И вот 23 стих говорит, и говорит такие слова. «Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающих?» Тут задан вопрос. Иисус, неужели так мало спасающих за Тобой толпа идет? И тут вопрос задается, говорит, некто сказал Ему, неужели? У человека вызвалось удивлением. о чем учил Иисус, и почему Иисус постоянно призывал к покаянию. Он постоянно говорил, придите если взять этот стих, говорит Матфея, там другой стих, говорит такие слова. Так будут последние первыми, и первые и последними. Ибо много званых, а мало избранных. Это говорит Матфея. Оно идет к этому. То, что задает вопрос, неужели мало спасаемых? И если... Христос, Он всегда говорил, и вот Лука, это 13 глава, 5 стих, говорит такие слова. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Это я взял, это только 5 стих. Но эта история, если взять высших, кто читает Библию, они знают, но я вернусь к этому, к этой истории. Если взять 1 стих, с 1 по 4, говорит такие слова. В это же время пришли некоторые и рассказали Ему о галлиянах, которые кровь Пилата смешал с жертвенником их. Там было кровь пролита. пролито. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галлияне были грешнее всех галлиян, что так пострадали? Христос задает этот вопрос. Тот юноша задавал вопрос, неужели мало спасаемых? И тут говорит это, и тут-то Христос отвечает и говорит, неужели они были грешнее всех остальных? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Христос подводил, не радуйся чужому горю, не делай этого, потому что ты не знаешь, что с тобой будет завтра. И вот этот вот вопрос задается, неужели мало спасаемых? И как войти в эти тесные врата? Как нам надо жить пред нашим Господом, дорогие друзья? И вот четвертый город И Иисус сказал, или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновны были всех, живущих в Иерусалиме? И Пятый стих говорит, нет, говорю вам, но если не покаетесь, так же погибнете. Тут Христос, подводя эти все итоги, Он говорил о покаянии. Он говорил об Израиле, что вам нужно покаяться. И Он приводил пример, что, от чего зависит. И Он много говорил о Царстве Божьем. И Он говорил о том, что следует искать. И если мы прочитаем и в другое место, говорит тоже Лука, 13 глава, то же самое глава, это только возьмем 19 стих, говорит: он, Царство Божье подобно чему, оно подобно зерну горшечному, который взял человек, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные. Укрывались в ветвях Его. И 20 стишок, 20 говорит, еще сказал, чему подобно уподоблю Царство Божие, оно подобно закваске, которую женщина взяла, положила в три меры муки, дохли не вскисла все. Друзья, и Бог Христос объясняет, что такое Царство Божие, чтобы нам приближаться и быть Его детем. И чтобы войти в город воротами, Он нам объясняет, что Царство Божье оно должно распространяться, оно внутри вас. И если это Семя Божье, оно у вас посеяно, вы должны распространиться в этом мире, чтобы люди у вас видели Иисуса Христа чтобы не было отражения Господа в ваших глазах, друзья. Это Господь хочет от нас. Господь многого не требует. Если нам, мы будем переживать о том, что-то взять в земном, мы часто переживаем одно другое. Но Христос говорит, чему подобно Царство Небесное. И Христос приводит много примеров. И Он ставит... Все на веса. В этом числе, вот Царством Божьим, если взять в то время, а, спасенными считались, весь Израиль, что они считали, что мы спасенные. Мы уже готовы войти. Но, друзья, велико ошибаемся. И вот так же бывает, даже многие люди на земле, говорят приди к Иисусу, а он говорит, а что я? Я знаю, я слышал о Боге, я знаю о Боге. А в чем мне каяться? Я не убил никого, я ничего не ворую, я спокойный. И неужели Бог меня так толкнет в ад? Друзья, нам нужно задуматься. Библия, она говорит верующим людям. Библия говорит о тем, тем людям, которые ее читают, которые имеют ее. Я не говорю за тех, может, но ну сейчас уже Евангелие, Слово Божие проникло везде. И вот сейчас вот этим людям говоришь, но они стоят и думают, а нужен ли мне Бог или нет? А многие говорят, ну, я приду в старости, когда, может, я уже этой жизнью наслажусь. Но я часто говорю, ты можешь опоздать. Если сейчас пришло Царство Божие к тебе, и тебе говорят, скажи да, я иду к Иисусу, я иду к моему, Спасителю, который спасет меня. Друзья, это Господь хочет. И нам верующим, Бог говорит тоже, нам нужно, не то что, вот я верующий много лет, и все, я уже спасен, я часто говорю, я повешен на небесах, не заблуждайтесь. Нам нужно достигать, чтобы войти в город воротами. Нам нужно достигать, нам нужно стремиться, чтобы войти в город воротами. Эти тесные врата – это сам Иисус Христос. Почему многие не войдут в эти тесные врата? Потому что Христос сказал «много званых, а мало избранных». Дорогие мои! Это Христос подтверждает Словом Господнем. И если мы прочитаем Лука, 13 глава 24 стих, говорит такие слова. «Подвязайтесь войтись, войти сквозь честные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Вы слышите? Это не я говорю, это Слово Божие говорит нам. Это Сам Иисус сказал. «Подвязайтесь войти Сквозь тесные врата, подвязаться. Нам нужно ревновать, нам нужно двигаться, нам нужно идти к этому, чтобы нам подвязаться и в этом жаждать. И когда мы пройдем через эти врата, что означает тесные врата, друзья, мы прочитаем Римлянам, Римлянам 10 глава. И тут девятый стих говорит такие 9-10. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что, Господь, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруем к праведности, а устами исповедуем к спасению. Дорогие мои, мы можем это все делать, но еще есть еще один этап нашей жизни – погружение. Нам нужно, чтобы это все происходило, нам нужно умереть для этого мира. Для этого предназначено, когда Христос вышел на миссию, Он завершил это, это действие погружения. Погружение водное крещение. Ты обещаешь, ты двигаешься. И ты омываешься. Ты все покрываешь это все. И ты, когда выход, поднимаешься, ты выходишь новым человеком. Аллилуйя. Это Господь хочет. Это Слово Божие нас учит к этому. И мы исповедуем, и мы провозглашаем нашего Иисуса Спасителя. И мы уверены, что мы получим то спасение, мы имеем, и мы двигаемся. Друзья, это Слово Божие нас толкает к этому. И Господь хочет, чтобы мы и шли за нашим Иисусом. И если я еще прочитаю 1 Иоанна 4 глава, и тут второй стишок говорит такие слова, как нам различать. Духа Божьего, чтобы нам не заблудиться. И вот 1, 1 Иоанна, 4 глава, 2 стих говорит, «Духа Божьего и Духа заблуждения, узнавайте так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедший во плоти, есть от Бога». Вы меня слышите? «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедший во плоти, есть от Господа». Но там есть еще один стих. Другой говорит так. Третий стих говорит этого. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста. Дорогие мои, поймите, различайте. Потому что, бывает, спрашиваешь, и говорят, да, был пророк. Но они не могут назвать, что Он Сын Божий, но они едины, а все в одном. И вы должны понять, потому что сейчас много идет учения, и мы должны понимать, чтобы нам войти в город воротами, нам нужно правильно исследовать Слово Божье. Вот же написано «Исследуйте», и вы думаете, через него иметь жизнь вечную. Да Христос это говорил и фарисеям, но сейчас Он дошла до нас, и мы провозглашаем для нас. Мы должны тоже исследовать, чтобы нам получить жизнь вечную, чтобы войти в город воротами, чтобы через узкие врата нам войти. И вера в Иисуса Христа как Господа живого, а также о спасении через рождение свыше от Духа Святого. Это Господь говорил. Помните, то место, это Иоанна, 3 глава 5 стих, говорит так. Иисус отвечал, истина, истина говорю тебе. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Это Бог, Иисус Христос, встретился с кем? Читающий Библию, знаете? С Никодимом? Он Никодиму это сказал? Друзья, или в Самариан... э... а? Кому он сказал? Он сказал Никодиму. Он сказал Никодиму. Иисус истинно говорю тебе, если кто не родится от воды, не войдет в Царство Божие. И тут не отвечать, ну как может человек войти в опять в утроб матери и родиться заново? Говорит, нет, рожденное от Духа есть Дух. Аллилуйя. И если ты рожденный от Духа Святого, ты рожден от воды, ава скажи ава Эль фараман Агатурумина, дорогие мои, это важность служения нашего. Это важно для того, что Господь хочет тебя сделать сегодня. Он хочет тебя сделать тем человеком, который, чтобы ты не шел и проповедовал. Чтобы ты не шел и исцелял, через тебя Господь хочет исцеление совершать. Через Господь хочет, через тебя, воскрешение делать из мертвых. Дорогие мои, нам войти нужно в старство Божье. Но чтобы нам найти, нам нужно работать над собой. Нам нужно двигаться. И Езикилль говорит такие слова, очень интересные. И Езикилль, 36 глава из 25-го стишка и ниже, где пророк Езикилль говорит такие слова. И окроплю вас чистой водой. И вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас. Тут пророк, он провозглашает, ты приди ко мне с покаянием, ты приди с такой повинностью. Я не говорю, по еще раз скажи, я грешный, я грешник. Нет, ты приди один раз к Богу. И он говорит, я покреплю вас водою, и вы очиститесь от всех скверных ваших. Твое сердце, которое было, оно поменяется. И дальше написано. И от всех идолов ваших очищу вас. 26. И дам вам сердце новое. И Духом дам вам. И возьму из плоти вашей сердце каменное, жестокое, которое негодное. И дам вам сердце плотяное. Вот что Господь хочет с вас сделать. Вот Господь, что хочет сегодня сделать со своими детьми. И 27 стих говорит, «Вложи внутри вас Дух Мой и сделай то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Аллилуйя! Это говорит Дух Святой. Это говорит Господь. Я вырву это Твое сердце, негодное, вонючее. Я ее выкину. Я дам плотяное сердце, которое оно будет все принимать. И я в это сердце вложу Дух мой. Я вложу мои уставы, мои заповеди. И они будут у вас. И вы будете жить этим. Дорогие мои, это Господь хочет делать сегодня. Он хочет делать с каждым из нас и со мной. Для того, чтобы мы вошли в город воротами. Для того, чтобы мы пошли узким путем. Когда-то. Это все происходило, и мы сейчас сидим и думаем, а я уже сколько я верующий, оно не спасет. Твой стаж верующего не спасет тебя, если ты не будешь ходить правильно пред Господом. Если ты не будешь исполнять завет Господень, который Он оставил в Священном Писании. Дорогие мои, Господь хочет тебя сделать новым человеком. Когда мы с верой принимаем это и раскаивается в наших делах, в наших грехах, то наше сердце рождается заново. Наше сердце обновляется. И мы имеем покой в нашей душе, мы имеем покой нашему сердцу. Ограда а неба над нами. Наш ум припоясан. Чем припоясан? Словом Божьим. А если наш ум не припояснен Словом Божьим, что к нам приходит? Уныние, тоска, неверие. Дорогие мои, это очень часто враг атакует. Если мы не припоясним числа ума нашего Словом Истины, то враг будет атаковать нас. И мы будем думать, а спасен ли я? а Христос придет за мною, а войду ли я в город воротами? И я встречал таких людей, которые уже давно верующие, и говорят, помолись, я не уверен в своем спасении. Дорогие мои, это больно, это скорно, когда мы не исследуем Слово Господне, когда мы не следуем себя, Исследуйте себя, верили вы, происходит нечто. И вот Иисус говорил еще такие слова. От Иоанна 10 глава 9 и стих говорит так, я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И, вы, и войдет, и выйдет, и пажит и найдет. Аллилуйя! Кто войдет в Иисусе Христе? Я есть им дверь. И он говорит, кто войдет, он кто спасет и выйдет, и пажит и найдет. Пажеты Божьи, Аллилуйя, друзья, они прекрасные. Вы, может, кто-то наблюдал, как бы пастух пасет овец или коров, и как он выбирает пажите, где и пастись. Он выбирает, где пастись, чтобы они не наелись плохой травы. И этот пастух, он идет спереди, в Израиле, помните, в прошлом воскресенье брат говорил, в Израиле пастух идет спереди, он идет, а по всему вот за ним идут. Знаете, я скажу, я ощутил это. Когда выходишь, они бежат за тобой. Это говорит о том, что наш пастор Иисус. И когда мы в Господе, и когда мы идем к Нему... Небесному, небесному нашему Отцу, Он помогает нам. Друзья, мы живем в такое время сейчас, очень такое просторное время. Я не говорю, что когда-то было. Да, когда-то там помогали нам служить Богу, когда мы жили в той стране, когда было при, еще это СССР, нам помогали служить Иисусу. Ты находился, уже в том месте, и они говорили, нет, тебе здесь нельзя, ты же верующий, ты богомольный, уходи отсюда. А бывало, говорили, ну посиди, посмотри, чем мы занимаемся. А у тебя уже совесть мучает, я не должен здесь быть. Неверующий сказал мне, что я тут не должен быть, и твоя совесть мучает. А сейчас говорят люди, ну что, ну все так называются верующими, все это делают, все свобода. Никто тебе не говорит, что это нельзя. Дорогие мои, сейчас очень нам нужно тонко подходить к служению нашему Богу. Нам нужно понимать, что есть наш Бог. Сейчас идет такой общий Бог, которому все говорят, что все нормально. И они хотят, чтобы вот так раз пальцем щелкнул и чтобы он все делал их желания. Дорогие мои, до болезни я был таким тоже может. У меня был, я всегда я говорил, до болезни у меня был карман и Бог. Как у нас карманные телефоны, у меня тоже, у нас у многих человек Бог. Когда ты живет, жизнь так течет, все нормально. Но когда у меня проблема, я о боже, я тогда вспоминаю, что мне нужно смириться. Мне нужно умолиться пред Богом. Мне нужно попаститься. А пост для чего? Для Бога Бог нужен, Пост нужен, чтобы тебя смирить твою плотяку буйную, дорогие мои. И тогда, когда проблемы, мы начинаем поститься, начинаем молиться к Богу, Боже помоги. Обещаем многое. Все прошло, нас миновало, мы движемся дальше как жили. Но когда проходит беда, мы забываем все, дорогие мои. Но Господь хочет чтобы мы всегда были стройными. Господь хочет, чтобы мы всегда шли прямо за Ним. Господь хочет, чтобы мы правильно ишли, и шли вот этим узким путем. И вот Матфея, 7 глава, 13, говорит так. «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут им». Это Иисус Христос сказал. Входите тесными вратами. Все. И дальше объяснять, почему. Потому что широкие врата и пространен путь, ведущие в погибель. И многие идут им. Да, грешник идет в ад. Да, это ясно. Это понятно. Широкие врата, чтобы более углубиться, понять, дорогие мои, значение узких врат, мы рассмотрим. Но является, что такое собой широкие врата? Мы вникали в это. Это путь грешный, грешный этого мира. Это широкие врата. Нам нравится. Мне хочется быть и в церкви, мне хочется быть и на широком пути. Мне хочется быть и показать в церкви, что я пою здесь, или я что-то делаю. Ну, показать церковью, я хочу служить, как я хочу. Дорогие мои, невозможно так. Придет время, оно все скроется. Оно все обновится. Грешный мир, что он означает? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это мир грешный. Это широкий путь. Поступать по плоти очень легко, друзья. Очень легко. Можно сказать, ну что там, но это жизнь наша Все в мире основано лишь на том чтобы удовлетворить свою плоть чтобы не было все хорошо а если вспомним слово Божье, говорит они скитались они скитались они жили в пещерах их гоняли это слово Божье нас предупреждает друзья а придет завтра время, которые скажут, ты веришь Иисусу Христу или нет. И что ты скажешь? Как сейчас идет эта политика, и вот скажи где-то что-то, то тебя больше не будет. И вот придет, может, она придет время, не может, она придет. И в Америке придет это время, и будут страдания, и будут гонения на церквах. Друзья, дорогие, это не новость. Это будет. Это будет. И Бог дает нам это возможное время готовиться, чтобы быть готовым и поднять руки и сказать, я люблю моего Иисуса, потому что Он живет во мне. И я иду за Ним страдать. Но Бог хочет, чтобы ты сейчас не страдал, а хочет, чтобы ты Его прославил. Сейчас это время, чтобы ты прославил Бога. Как один брат говорил, молился сильно, когда было еще гонение, «Господи, я хочу пострадать за Тебя», а Господь говорит, «Нет, я хочу, чтобы Ты меня прославил перво, а потом дальше будет». То Ты еще не прославил меня, а хочешь уже страдать, Ты не устоишь. Дорогие мои, это время, в котором мы живем. И Господь хочет, чтобы мы правильно подходили к Нему. Мы подходили, понимаете, сейчас такое, что слышишь очень много. Встречаешь людей, которые говорят, я не хочу больше в эту церковь ходить. Потому что там что-то требуют, там пастор навязывает свои какие-то понятия. А я всегда руку постарею понятия Библия, чтобы мы служили правильно Богу. И начинает, и начинает выбирать себе учителей которые сили бы слуху – это уже отступление. Это широкий путь, дорогие мои. Бог хочет, чтобы мы и шли за Ним правильно. И вот если мы прочитаем еще одно Слово Господне, говорит такие слова – это 1 Коринфянам, 6 глава, 9-10 стих. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь! Ни блудники, ни идолослужители, ни проливодеи, ни молаки, ни межеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивы, ни хищники. Царство Божие не наследуют. Дорогие мои, это не говорит о мире. Это говорит о верующих, которые держат Библию. И это Христос предупреждает, Слово Божие нас предупреждает. «Мирская конспекция жизни совершенно противоположна тому, чему учит Христос». Дорогие мои, и вот еще я прочитаю Матфея 7 глава 14 стих говорит так. «Потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Мы 13 стих читали, что многие идут широким путем, а тут Христос говорит 14 стих, говорит, и немногие находят узкий путь. Может, вам присылали какие-то фотографии, такая есть фотография, и написано церковь, и там, где э, написано, что который льстит слуху пастыря. И там, где льстит слуху пастыря, там толпа большая. А там, где истинная церковь, там только два или три человека. Мне присылали такие фото, фоточки. Друзья, и вот, вот это мы должны понимать, должны знать различия. Немного, но мало. И немногие находят этот узкий путь. Дорогие, как хочется, чтобы мы все вошли в тот город, в котором мы пели Иерусалим. Как хочется, чтобы мы все туда вошли. И он открыл на воротах и сказал, открыл двери, и сказал, войди, верный, добрый раб. Ты был верен во многом. Дорогие мои, это прекрасно, когда ты входишь, войти и идешь. Когда ты стоишь и видишь этого ангела, и он тебе говорит, пошли, и ты идешь, и тебе ничего не держит. Аллилуйя. Это чудесно, друзья мои. И вот, вот эти вот, тесные врата – это жизнь покаяния. Каждый день в чистоте стоять пред Богом, отвергая себя и искать волю Бога. Однако стоит том, мы, мы знаем это всегда, может, по, э, читаем это место. Псалом 22 говорит нам ясно. 22 Псалом – это с 1 по 3 стих говорит а «Господь пастырь мой,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 Когда я, он мой пастырь, я не нуждаюсь, он покоит меня на своих пажитях. Он меня водит к водам чихим. Из чистых водок он нас, у меня поет. Он не поет меня всякой грязью. Он дает мне чистую воду. Дорогие мои, если Господь наш пастор, мы должны понимать, к чему мы идем. Иисус наш пастырь, мы находимся под рукой Его, Он дает покой, Он за, за все, друзья мои, это Небесный Отец, там, где нету плача, вот мы пели сейчас, где нету плача, где нету болезни, где нет ничего, там очень все хорошо. И я вас уверяю, потому что я знаю, там очень прекрасно. И я вам не говорю сказки, а я говорю, там очень хорошо. Оттуда вертаться никто не хочет. Оттуда вертаться никто не хочет. И это тоже это да Но нужно еще определенное время пройти. И пусть Бог нам поможет дальше, чтобы нам войти и стремиться войти в тесные врата. И для этого нам нужно подвязаться. Когда нам Слово Божие говорит, это Лука опять, 13 глава. И я возьму тоже 24 стих, где говорю такие слова, я повторюсь, «подвязайтесь войти сквозь честные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не невозмогут». Друзья, что оно означает «подвязаться»? Это, если взять из греческого, я прочитал это слово «эгония». Агония – сильная борьба. Когда Христос стоял, Он в этой агонии, Он боролся. Когда в Гюстерманском саду Он боролся в этой агонии, Он боролся, и Он просил, Отец, что Он говорил? «Если можно, доминует сия чаша меня». Но Он дальше он что говорит? «Ну, если так, да будет воля твоя». И Он в этой агонии, в этой страдании, Он подвязался исполнить волю Отца. И вот Он дал нам пример, чтобы нам подвязаться, войти сквозь эти честные врата, чтобы на нашей жизни подвязаться, вы видите, даже если взять пример земного. Наши дети, да, вы, может, вы сами, кто учился, в колледжах, где у тебя учился. И у вас тут экзамены, там годовые или какие-то экзамены. И что вы делаете? Вы просто так байдушем проводите время, и вы, или вы сидите 24-7 учите. Вот давайте подумаем. Это то же самое, чтобы подвязаться, войти в город вратами. Это то же самое – подвязаться, войти в город воротами. Это не то просто так. Я вам не рассказываю шутки или что-то байки. Я вам говорю слово Господне, чтобы мы должны подвязаться. Мы должны идти. И вот Матфея 11 глава 12 стих говорит так. одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется» и употребляющий усилие. что он делает? Теряет? Восхищает его! Аллилуйя! Когда мы начинаем это царство Божие, написано, одна Иоанна Крестительная царство Божие, силы, мы должны стараться, вот, как брат читал за Иякова, он боролся с Богом, он боролся с ангелом, говорит, не отпущу, пока не благословишь. Просвет уже! Отпусти, говорит, не отпущу. Дорогие мои, жизнь христианина – борьба. И мы должны стараться восхищать, мы должны стараться побеждать и идти, идти за нашим Господом. Есть много примеров. Но Господь хочет, чтобы мы ишли за Ним. Чтобы войти в Царство Божье, необходимо прилагать значительные усилия. Павел всем усердием говорил такие слова. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Но не говорил Павел, что лишь бы так. Он говорит, со страхом и трепетом. Как и некоторые, там вот написано Слово Божие, написано, жена да боится мужа, и все думают, он жена должна трястись, нет, уважать мужа должна. Понимаете? И вот то, что Павел говорит, со страхом и трепетом ты должен с уважением относиться к своему служению. Но вот это, это другая тема, там, где жена должна бояться мужа, это как-то мы побеседуем, это интересно тоже. Но, друзья, важность нашего служения, чтобы мы стремились войти в город воротами. И вот Лука 9 глава и 23 стих говорит такие слова. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною». Христос это говорил. «Ко всем сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Кто хочет идти за Иисусом Христом, говорит, отвергни себя, все оставь, убери все, что тебя мучает, возьми крест свой и иди. Я христианин. Что может меня влекло когда Христос говорил, вот идет князь мира, и он что сказал? «И во мне ничего не имеет его!» да? И вот это «отвергни себя, ты должен понять, что я не, не сам! У меня есть хозяин Иисус Христос, я покоряюсь Ему, и я следую за Иисусом, как Он хочет!» И мы должны двигаться. И Иисус приглашает нас двигаться и войти в эти тесные врата, друзья. Эти тесные врата, которые Господь хочет, чтобы мы и шли, чтобы мы продвигались, чтобы мы и шли, с полным сердцем, не только устами. Мы часто можем говорить, да, верую, Господь, да, верую. А Христос, в Слове Божье написано, и бесы веруют и терпещут, И бесы верят, что Иисус есть Господь, но не трепещут. Но мы не должны, мы должны полным сердце, полным всем, естеством своим, отдаться Богу. Мы должны полностью отдать, и мы должны идти. Наше служение Богу заканчивается во всем, и о любви, и во всем. Чтобы нам войти в город воротами, этим тесным путем, мы должны, безусловно, к примеру, когда, понимаете, есть, может, враги у нас, мы должны накормить его напоить, и не сказать, уходи отсюда. Нет, он должен быть нашим другом. Дорогие мои, это есть. Тебя бьют, а ты моли за него. Тебе плюют, Христу плевали, что он сказал, Отец, уничтожь их. Нет, он сказал, прости. Он сказал, прости. Дорогие мои, важно служение сейчас христианству мы должны прощать, мы должны двигаться, чтобы нам войти в город воротами. Нам нужно быть чистым. Нам нужно любить. Нам нужно прощать. Нам нужно исполнять волю нашего Иисуса Христа. Тогда Господь говорит, Он скажет, «Войди, добрый, верный раб». Дорогие мои, и мы прочитаем еще место Лука, Говорит, 13 глава, тоже мы вернемся, и тут 25-26 стих, говорит такие слова. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в дверь и говорить, «Господи, Господи, отвори нам», но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы». «Тогда станете говорить, мы ели и пили при тобою, и на улицах наших ты учил». Друзья, да не будем мы такими, чтобы мы остались за закрытыми дверьми. В Матвее написано 25 глава, все ее знаем о 10 девах. И да поможет нам Господь быть. Там было 10 дев, или одиннадцать? 10 было, да. Там было 10 дев. И пять было мудрых, и пять неразумных. И что происходит? Они Прошло время, они уснули. Но воздался крик в полночь. Вот жених идет, выходите навстречу. Они все встали. Поправили светильники. И пять мудрых они вошли а эти неразумные остались, и вот это, они будут стоять за дверьми и стучать, Господи, от нам. Он скажет, отойдите, я вас не знал. Как не знал? Мы служили тебе, мы отдавали десятину тебе, мы делали все, что в церкви, мы то. А он скажет, я вас не знал. Дорогие мои, как будет больно, когда мы можем, не дай Бог, отказаться за дверьми закрытыми. Да поможет нам Господь остаться и быть мудрыми девами. Пока время благоприятно. нам нужно идти за нашим Господом. Не успокаивать себе, что ну я в церковь хожу, ну все нормально, что еще Бог хочет от меня. Дорогой, Господь хочет, чтобы ты отдал сердце свое. Чтобы ты открыл, и Он вырвет у тебя твое каменное сердце, поставит тебе полтяное. Это Бог хочет с тебя сделать. Он хочет тебя сегодня омыть и очистить. Это Царство Божье. Оно внутри вас. И Он тогда хочет прийти и сделать вечерю, совершить вечерю с тобою. И вот то же самое в 13 главе Луки, и тут а, идет а, 27 стих и ниже. Но он, скажет, но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, «Отойдите от меня, все делающие неправды, там будет плач, скрежет зубов, когда увидят Авраама, Исаака, Якова, и всех пророков царствии Божьем о а себе изгнанят вон, и придут от востока и запада и севера с юга и возлягут в Царствие Божьем. И вот, есть, и вот есть последние, которые будут первыми». И есть первые, которые будут последними. Дорогие мои, это страшные слова. И да поможет нам Иисус не оказаться там. Да поможет нам Господь. У нас есть время. У нас еще время, Бог дает время. Бог дает нам еще шанс. Мы, у нас есть дыхание. Воздать Богу хвалу. Воздать Богу славу. Воззвать Богу то, что у тебя происходит, дорогие. Господь хочет, чтобы ты остался чистым пред Ним. Господь хочет тебя благословить. Господь хочет тебя наполнить силой благодати. Дорогие, Бог хочет, чтобы ты прославлял Его всегда. Он хочет, чтобы ты Его славил всеми естеством, не только устами, а чистого сердца чтобы ты любил рядом стоящим, может, кто сделал тебе боль, а ты ему прощай и двигайся, иди в то направление, где стоит Новый Иерусалим, Голгофа, Дорогие мои, Христос пришел на Голгофу, чтобы искупить тебя. Он пострадал не за Себя, Он за Тебя пролил и показал, Он показал в пример, что Я исполнил волю Моего Отца. Аллилуйя! И да поможет нам Господь, исполняя волю нашего Бога, идти за Ним. Не уклониться, а двигаться с нашим Господом. И двигаться, чтобы Господь благословлял. Может, что желает, чтобы за Него помолились? Мы помолимся. Можете ослаб духовно. Можете выйти наперед, если Дух Святой побуждает вас. Мы совершим молитву. Мы совершим молитву, чтобы Господь благословил, чтобы Господь наполнил Духом Святым, чтобы вы исполнили силой благодати и пели овочи. Аллилуйя! Эльфа Дорогие мои, Иисус на этом месте. Он тут. И Он хочет тебя благословить. Он не хочет, чтобы ты ушел пустым. Он хочет совершить то дело и поменять, убрать у сердце, поменять сердце твое. Он хочет тебе поменять твой разум и сказать, ты мое дитё. Пусть Бог поможет и благословит нас. И чтобы мы чистым сердцем могли войти в этот Узкий путь в этот город воротами. Тот новый Иерусалим, который мы пели, он прекрасный. Я видел только свет его. Он яркий с яркий. Невозможно. Дорогие мои, это чудесный Иерусалим. Нам нужно стремиться туда. Нам нужно стремиться туда, чтобы войти в город воротами. Пусть Бог нам поможет и совершит. Мы будем сейчас молиться нашему Иисусу. Ставим на колени, помолимся. Аминь. Аллилуйя.